Итак, всем привет! С вами канал Мастер Про. Я думаю, каждый из вас сталкивался, да, то, что э, рекомендуют установить выпускной коллектор на цемент. То есть э, по преданиям говорят то, что если, грубо говоря, у вас выпускной коллектор повело, вместо того, чтобы отдавать его на шлифовку, вам рекомендуют поставить его на так называемый цемент. То есть, что это такое цемент? Это такая субстанция, грубо говоря, которая по температуре затвердевает и превращается реально в камень. Ой, это, это так называют, керамический герметик его еще называют. Этот керамический герметик а -а -а. должен как бы восполнить за пустоты, да, неровности самого блока. И вы думаете, что, грубо говоря, это вас спасет. Но давайте посмотрим, работает ли данный способ. Этот, на цемент я установил конечно, давно, то есть на этот керамический герметик. Давайте посмотрим состояние. Есть ли вообще толк от этого э, цемента, так называемого, керамического герметика, если вы будете ставить выпускной коллектор, спасет ли он вас от в, в, газов, от в, прорыва газов? Глянем? Так, смотрим внимательно. Вот выпускной коллектор, все видят наверняка этот цемент, да? Скорлупа, блин. Как мы видим, во-первых, он отваливается, но это еще полбеды, как бы-то хрен с ним, отваливается отваливается. Видим прорыв, видим прорыв. То есть и по всему периметру, вот весь верх, показано, что прорыв газов идет. То есть в любом случае он не спасет вас от картерных газов, как бы вы там не хотели, как бы вы там не трудились картерные газы будут проживаться, то есть в любом случае он не восполнит пустоты. Поэтому вот так вот везде вот он дымок. То есть, на машине я буквально покатался одну зиму и вот такая вот -то фигня, то есть дым все равно прорывается через через там, тут прокладка стоит там туда-сюда, то есть как бы вы его ни ставили на цемент, нифига вам не поможет. Надеюсь, для кого-то это было полезно. То есть, если вдруг вы решили там, керамическим герметиком что-то себе восполнить, поставить выпускной коллектор и думаете, что вас это спасет. Вас это спасет от силы, я скажу, на пару месяцев. То есть, пару месяцев может покатаетесь. Может быть, еще это будет держать, но не дольше. Даже, я сказал бы, месяц Поэтому не ориентируйтесь и не рассчитывайте на керамический герметик То есть он для установки, я не знаю, по факту он мне, кажется, нахрен не сдался Толку от него никакого, поэтому не, не, не рассчитывайте Это не панацея То есть временно может вы, грубо говоря, поставить, вот доехать, грубо говоря, до автоцентра По трассе, если вы едете, да, я вполне возможно допускаю этот момент Но не на постоянное пользование, то есть как бы он не спасет вас от прорыва газов. Кому информация была полезной, поставь класс подпишись на канал, подпишись также на все мои ссылки, то есть там Яндекс Дзен, Телеграм, Инстаграм, все что есть там, все будет в описании. Спасибо всем за просмотр, если было полезно, всем пока.